Добрый день уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами поговорим о монете 5 рублей 2015 года. Начиная с 2011 года, Санкт-Петербургский монетный двор переключился на выпуск исключительно юбилейных и памятных монет. А Москва взяла на себя производство обычных ходовой мелочи. Чеканилась 5 рублей 2015 года и стали покрыты тонким слоем никеля. Поэтому монета хорошо магнитится даже обычным кухонным магнитом. Диаметр пятака ровно 25 мм, толщина гурта 1,8 мм. Весит монета 6 грамм. На версии в центральной части располагается двухглавый орел без корон, скипетера, державы и прочих атрибутов власти. Это эмблема Банка России – государственной организации, отвечающей за эмиссию денежных знаков на территории нашей страны. Справа под когтями орла отштампован миниатюрный вензель – ММД. Это знак Московского монетного двора. Над двухглавым орлом полукругом проходит надпись, исполненная заглавными литерами – 5 рублей. Аналогичный текстовый полукруг, только изгибающийся в противоположную сторону и состоящий, состоящий из букв поменьше, располагается под хищной птицей. Там написано «Банк России». Буквы заглавные. Еще ниже под разделительной линии указана дата выпуска 2015. Навершая дизайн наверса, проходящий по краю кант. Рейверс монеты привлекает внимание в первую очередь гигантской цифрой 5. Цифра рельефная и размещена ближе к верхнему левому углу. Под ней прописными буквами подписано пояснение «рублей». Оставшиеся пространства 5 рублей 2015 года заполняют декоративные узоры, на растительный мотив, ветви с листьями и цветочные побеги. Периметр пятака окомляет объемный кант. Гурт монеты переменно рубчатый. Ее ребро покрыто 12 очередующимися группами насечек 5 рифлений гладкими участками. Монета стоит свой номинал. А теперь у нас есть редкая разновидность, давайте же ее разберем. Цена 5 рублей 2015 года может вырасти в тысячи раз, если вам попадется редко немагнитная разновидность. Дело в том, что на аукционе Walmart продавалась такая монетка, сейчас вы видите скрин на экране, и продалась она практически за 42 тысячи рублей. Проверить магнитная или не магнитная монета можно абсолютно любым магнитом. Причина отсутствия магнитных свойств в том, что заготовка редкой разновидности монеты России не стальная, а медная. А ведь медь, естественно, не магнитится. Дополнительно из-за другого металла заготовки монеты иная масса 6,45 грамм вместо чистых 6. Это тоже легко проверить, имея под рукой точные электронные весы. Таким образом, стоимость немагнитных 5 рублей 2015 года может доходить при естественно, идеальной сохранности монеты до 45 тысяч рублей. Ну, что ж, товарищи изматы, я благодарю вас за просмотр моего видео. Если оно было для вас полезно и вы узнали что-то новое, не поленитесь поставить лайк, поделиться этим видео с друзьями. Ну, я с вами не прощаюсь, я говорю, до новых встреч!